Здравствуйте! Вы смотрите совместный проект газеты «Курская правда» и информационного агентства «Курск» «Дискуссионный клуб». Я Сергей Афанасьев, главный реактор газеты «Курская правда» и сегодня у меня в гостях генеральный директор информационного агентства «Секунда» Надежда Сургина, член общественной палаты Российской Федерации, а также директор Центра регионального развития Константин Комков. А также политолог Григорий Суканов, причем не просто политолог, а победитель конкурса политологов в лидерах России. Поэтому мнение будет более чем авторитетное. И сегодня мы бы хотели поговорить вот о чем. Тема практически всех наших последних открытых разговоров, тема всех наших дискуссионных клубов – это выборы предстоящие. Но сегодня мы поговорим в таком аспекте, и не зря я пригласил Надежду. Выборы – это всегда технологии. Черные, белые, серые, какие угодно. Выборы это почти всегда а, провоцирование и обыгрывание каких-то скандалов. В Курской области в последнее время скандалов было не так много, но тем не менее, что-то есть, что-то было. И вот мой первый вопрос обравшимся экспертом, начнем с Надежды, как с эксперта по скандалам. На ваш взгляд, влияют ли вот такие выбросы негативной информации на повестку, на положение кандидатов и как? Потому что вот опережая свой вопрос, недавно была всем известная история с попыткой дискредитировать э, ректора СХ, но тем не менее она тем не менее она провалилась. То бишь получается, что эти вещи уже не актуальны? Ну, как тебе сказать не актуально У меня около подъезда до сих пор, например, висит листовка, на которой, знаешь, половина Содрана, половина Арченко, и вот там еще кусочек остался. Поэтому я бы не сказала, что это не влияет, и да, более того, я тебе скажу, что все это работает, все эти технологии, когда люди выходят на улицу да, и видят кучу этих листовок, они, соответственно, ну, волей-неволей из любопытства банального начинают искать какую-то информацию. Для СМИ ты сам прекрасно понимаешь, как журналист, что это ну, инфоповод, да, когда у тебя весь город в листовках. Вот. Журналисты выдают, соответственно, новости, люди заходят, эти новости читают. Но это, на мой взгляд, это глобальный удар по репутации кандидата. Поэтому эти методики, они, конечно, старые как мир, но они рабочие. Григорий, э, передаю мящик вам, потому что Надежда, конечно, во многом права, но факт остается фактом. Э, да, это было, да, это есть, но тем не менее, э, Харченко победитель э, праймерии, за нее проголосовали люди, несмотря на весь этот вот поток, поток, поток всего, что извергалось, и история, как мы знаем, не вполне закончена. На самом деле получилось достаточно интересно. Праймерис, ну, в принципе, проходил достаточно спокойно. И то, что касается властной думы, там вообще было, было тихо, мирно, и тишь да гладь была. А вот по нашим замечательным студентам округу, конечно, было весело и занятно. Причем, когда, вот весь, когда вся компания началась, и в соцсетях начала появляться информация о проводимых пикетах, прежде всего, пока еще не было плакатах. Наше доблестное население даже еще не в курсе было, кто это вообще такая Харченко, потому что были вопросы «А кто такой это Харченко? Кого он убил?» По крайней мере, через пару дней все уже стали знать, что это ректор академии, она у нас такие выдвигается на праймерис. Каким образом вся эта история сыграла? На руку Екатерине Владимировне или против нее тоже окончательно нельзя говорить, потому что вот, коллеги Говорили о том, что образ обиженной, униженный и обездоленный помог Катерине Владимировне, наоборот, добрать еще голосов. То есть многие люди просто решили, что игра против нее велась слишком грязно, нечестно. И вот такая интересная, красивая девушка стойко пережила все нападки на нее и решили ее таким образом поддержать. Но, в общем, можно как тут процитировать великого старика да, рок музыказиантта мика джагера который как-то сказал неважно что обо не пишут на пятой странице журнала есть на первой, на первой странице моя фотография каз анатольевич с вас как сок человека с большим опытом введения придворных кампаний, давайте ваше мнение, может быть даже некое резюме по этому вопросу. Ну, смотрите, во-первых, продолжая цитаты великих про газеты, в газете все хорошо, кроме некролога. Поэтому политика, любой политик обладает, ведь есть же политики с тефлоновым рейтингом, и на самом деле здесь пример, наверное, того праймериса, который был, он на самом деле вырабатывает некую такой антитела, политические антитела, которые потом позволяют откидывать, условно говоря, скандал. То есть скандал-то придумать легко, с помощью нашей коммуникации. Скандал там, это само, условно говоря, можно сделать там за несколько минут, опубликовав, ну, всякую несуразицу. То есть, условно говоря, они либо едят детей, либо, ну, все, что угодно. А просто другой, есть тефлоновость, есть понимание того, что борьба, и в данном случае, вот с Григорием прав, ситуация сработала даже наоборот, наверное, в плюс, показав, что, ну, условно говоря, тех, кто там не нуждается, или те, кто Слабо, тех, так, не кошмарят и не информационно не воюют. В Курской области есть такое несколько, на мой взгляд, но ну, могу себе позволить такую точку зрения: будучи участником, либо с, активным участником, либо организатором процесса на протяжении наверное, 20 лет политической истории нашего региона, начиная с 201 года. С небезызвестных компаний, которые были очень резкие, явные. Десять лет было в Курске такое некие договорные отношения. Ну, не договорные отношения, но очень спокойные кампании избирательные. В 2014 году губернаторская кампания прошла спокойно, в шестнадцатом, м но относительно спокойно. Насколько помню, даже до сих пор самый яркий пример оппозиционную газету, которую издавал некий кандидат называлась она, кажется, Курская кочегарка, экземпляров 100 экземпляров, в администрации еще коллеги в партиях распечатали сами, и, и изменив тираж со 100 экземпляров до 500, то есть люди все читали, как же, вот-вот, на глоток свободы, вот, но на самом деле, получается, все кампании проходили в относительно таком, ну, спокойном режиме, и вот такие моменты, и понятно, что на этом теме, вот, некое такое спокойствие, любое появление, оно вызвало ажиотаж, хотя на самом деле, показатель такой, ведь главное в этом ситуации, которая была в мае, с точки Зрения организатора выбора все спокойно. Показатель конкуренции это то, чего ну, условно говоря и декларируется на этом уровне. Поэтому здесь, как раз, то показатель конкуренции и был. Вот это. Есть. Ура, пошел компромат, стало все оживляться. Нет, не ура здесь ничего не плохо, но мы, слушайте, ну мы понимаем, что любая политическая борьба – это борьба. Когда в этой борьбе нет борьбы, это вызывает вопросы. То есть, соответственно, здесь любой ажиотаж, он на самом деле в политическом процессе он нужен, потому что есть яркое столкновение. Задача любой политической партии – это власть, э -э, как бы партия там не камуфлировала себя. Задача власти – власть не раздают по выходным, ее, на нее нету бонусов, скидок, она всегда завоевывается в некотором э, противостоянии. Соответственно, любая политическая борьба. Теперь другой момент. К участникам игры понятно, что есть дозволенные средства, есть, там, условно говоря, наверное серые схемы, которые там, ну, но э, всегда они как-то основаны на некотором рационализме, некоторым некотором ну, джентльменских либо попутных соглашениях. Все, что бьет ниже, в итоге, ну, по, по, по опыту, все равно бьет э, в итоге по инициатору или, там, условно говоря, играет плюс э, кандидат Которые, там, против которой ведется информационная война. Поэтому, пережив много войн, я могу сказать, что ну, ситуация такая, что есть, но сегодняшние средства, вот эти смартфоны помогают быть любому человеку в системе. И, за, и то, что сделала Екатерина Харченко, это абсолютно верно. То есть кандидат буквально с помощью соцсетей, четко обозначив позицию, и, на мой взгляд, вполне достойно было сделано. В общем, ну, это нормально, как говорилось в одном известном фильме. А, но все-таки продолжая тему, Надя, вот вопрос к тебе на самом деле. А, опять же, компромат и вот что-то еще, распространение компромата, это еще во многом оно возможно или невозможно благодаря журналистской позиции. При этом все мы знаем так или иначе, что выборы для прессы, особенно для коммерческой прессы, это способ заработать. Скажи, а вот лично для тебя есть какая-то грань, вот, это можно публиковать, чтобы заработать, а вот это уже нельзя, и вообще вот где то грань может, или, может проходить и нужна ли она? Какие у тебя провокационные вопросы? Слушай, ну у меня совершенно есть четкая грань, и я ее давно для себя, давно для себя обозначила. Если материал, да, он несет, во-первых, социальную значимость. Во-вторых, он полностью подкреплен фактами, документами. Ну, то есть это то, за что меня, грубо говоря, не засудят потом. Вот. А, тогда это можно публиковать. Если это откровенная чернуха, ну, мы такое никогда не публиковали и публиковать не будем. Это был не камешек твой огород, это как раз было, наверное, общее. Потому что я понимаю, что, наверное, у каждого СМИ и у каждого человека, работающего с политическим технологиям, есть собственный порог, ну, скажем так, представления о прекрасном на самом деле. Поэтому... Слушай, ну, к нам, конечно, я думаю, как и к другим изданиям, приходили совершенно разными предложениями, совершенно зашкварными предложениями и фактурой. Вот. Поэтому здесь ты просто понимаешь для себя уже. Ты публикуешь, и этот материал может ударить не только по тому, против кого ты это публикуешь, что может ударить по изданию. Но никому не хочется носить ярлык желтой помойки, а он к тебе, если ты будешь публиковать такой, он к тебе просто приклеится рано или поздно. Так. Ну, тут эксперт высказался, Григорий, а у меня к вам вот несколько вопрос будет на эту же тему, но, а вот на ваш взгляд, вообще, а какая информация работает лучше, позитивная или негативная, скажем так, вот на политика, на кандидата, на кого угодно, вот сейчас, скажем так, интереснее было бы кому-то эффективнее. Было бы давать о себе или там, скажем, с помощью каких-то аффилированных средств к позитив, или же все-таки эффектнее облить помоями соседа и самому оказаться в белом, не примите это за намек на мой костюм. На самом деле заходит та информация, которая является нестандартной, которая подана как-то интересно, по-другому, которая заставляет зацепить глазок. Причем это может быть и в негативном, и в позитивном аспекте, когда мы просто делаем какие-то скучные биографические истории, когда мы выдаем просто очередную поездку кандидата туда в один или в другой там, дом интернаты или очередную встречу с жителями, населению, избирателям или электорату, это неинтересно. Если это происходит уже с нативочкой, если это происходит уже в каком-то ну либо трешовом формате, что, по идее, непозволительно кандидату, это цепляет, то есть это хочется посмотреть. Сейчас вот многие кандидаты делают свои ролики, в которых рассказывают о своем этом пути, но смотрятся те, в которых есть действительно что-то запоминающееся, где кандидат каким-то образом себя представляет, где есть, история. Да, есть история, где есть такая изюминка, это заходит лучше. Что белые, что черные истории. Главное, чтобы они были интересны, главное, чтобы они захватывали. У меня в моей практике журналистка был технолог, который представляя своего кандидата, пришел и сказал… Нам нужно просто максимально демонизировать нашего кандидата, чтобы просто конкуренты испугались. Поэтому просто пожестче, чтобы просто все отпали с того округа. А по поводу вот я соглашусь с Григорием. Вот интернет и социальные сети сейчас дают колоссальное количество инфоповодов, которые можно отработать. Но, к сожалению, у нас почему-то все идет по такой закостеневшей системе, что у нас реально до сих пор люди пиарят свои поездки в районы, как они сажают дерево с главой района. Они, они не не реагируют на какие-то вот эти острые темы почему-то, потихоньку это начинает сдвигаться. Люди понимают, что этим можно зацепить аудиторию, а не поездка в район, но очень-очень медленно. — Кристиан Анатольевич, а вот вопрос к Вам. Вы вот, как, как автору вот, нового практически бессмертного выражения «Политические антитела». Я думаю, его все возьмут на вооружение. А вот у нас в Курской области у кого политические антитела сильнее всего? Ну, Роман Старовойт, понятно, губернатор. И он, кстати, их продемонстрировал лично политических антител. Вот недавние истории с комментаторами и с разговорами с ними. Это мы, наверное, обсудим отдельно. А вот кто еще у нас, на Ваш взгляд, такой тефлоновый? Есть у нас такие люди, кандидаты? Есть, и я думаю, что, честно говоря, ну, фамилии назовусь, потом начнутся звонки и неприятности в ощущениях. Вот. Но есть, я бы сказал, политики старой школы, которым, собственно говоря, не любая позиция, любая, тому, условно говоря, озвучена, отлетает. То есть Тефлон хороший, и, что бы ни сказал, то человек воспринимается, ну, наверное, в российской практике, это Владимир Вольфович Жириновский, в Курской тоже есть примеры, они всем известны, но без имен. Вот. Есть люди, которые на самом деле... Вот Надежда суперправа, а дело в том, что мы работаем не на политбюро. Кандидат, особенно в процессе это самое. Здесь я не согласен, что не надо показывать открытие деревьев. Деревья тоже нужны, это хорошая история. Другой вопрос, что нужно понимать, что если это дерево нужно, и условно говоря, посадив его там, появится маленький сквер в районе, это хорошо, это заходит. Понятно, что когда дела... То есть все стремятся, кандидаты по опыту говорю. Все кандидаты очень сильно обижаются, наверное, когда там нас не позвали на торжественное собрание. Вы сэкономили кучу времени. Вот Здесь вопрос в том, что есть, ты должен идти, понимать свою аудиторию. Сейчас возможность, слушайте, сейчас уж точно разговор, у меня нет ресурса, это разговор в пользу бедных. Вот он, ресурс, вот, пожалуйста, общайся, онлайн агитатор. И период пандемии это показал. Поэтому я думаю, что в Курской области есть другой дело, момент, что... Есть вообще супер информационные практики, где у нас там, ну, есть кандидаты, которые имеют богатую историю и состоялись в этой истории. Есть, в конце концов, в нашей политической истории есть вице-президент страны, вот иди это со своими компаниями, со своими накруткой. У нас есть история, связанная с федеральным уровнем, когда там, «Справедливая Россия боролась, Единая Россия одиннадцатый год, и это история, которая была федеральная. здесь условно говоря, это то, те, наверное, компании, или какие-то строчки политической истории всей страны, потому что за, за сколько там за период наших избраний, избирательных кампаний. Вот, я думаю, что самый момент важный, то есть найти свой канал и найти свое понимание, вот, то есть вот это нащупать и тогда и рейтинг и все это прибивается. Вот, посмотрите сегодня даже там кандидаты, там участвующие даже в оппозиционных фронте, они не на своем, они понимают, они общаются с аудиторией там представители, например, коммунистов. Давайте посмотрим там пример там, Ольги Германова, которая ну, на самом деле там общается, понимает аудиторию, и, собственно говоря, в этой аудитории, в этом регионе состоялась. Посмотрим там пример, там, ну, даже других оппозиционных партий, которые там, ну, представлены там, ну, условно говоря, которые и понимаются, и воспринимаются, и какие бы там не были мемы, еще что-то, какие бы не было фотографий с там. С домашними питомцами это все воспринимается органично и воспринимается как ну некоторая история такая ну мы забываем новое слово. есть новая искренность но я бы сказал бы за счет новая курская искренность то есть не, то что есть новая искренность федеральной оно не всегда является социальным одобрением здесь ну условно говоря там, ну, любой кандидат не выиграет от того что будет поддерживать сомнительные акции или сомнительный марш но вот эта новая курская искренность она возникает это вот у нас чуть-чуть вот этот может быть наш менталитет меняется вот, поэтому вот, вот, вот, вот такие, наверное, истории есть. А вы, Катя, о новой искренности и сомнительных акциях. Сейчас тема номер один в стране ⁇ это вакцинация. И все мы знаем, что ну, достаточно сильные позиции людей, которые выступают против нее, точнее, не сильные позиции, но, скажем так, их... Немало людей придерживается этого, и я вот уже замечаю, что некоторые наши политики, люди, пытающиеся стать политиками, пытаются эту тему как-то оседовать, Пока осторожно, пока еще не очень активно. Они не утверждали, что с прививками к нам внедряются жидкие чипы, Гейтса. Но тем не менее, вот все, мы, все мы знаем, что, что уже есть, то уже говорят о технологически неправильном процессе Организация прививок и так далее. Вот вообще, коллеги, вы считаете, вот антипрививочники, ну, нет, грубое слово, плохое, люди, сомневающиеся в целесообразности прививок, насколько они могут стать реальной силой выборной кампании, насколько их голоса, насколько вот эксплуатация этой темы может повлиять на успех политика, политической партии и так далее. Я обычно этого первого слова надел, наверное, сейчас мы чуть-чуть изменим. И вот, Григорий, пожалуйста, ваше мнение. Действительно острое. Сейчас очень много инфоповодов возникает как раз относительно всего, что, что касается вакцинации. Причем это и непосредственно все меры по вакцинации, и качество прививок, и прежде всего, что сейчас происходит, добровольная вакцинация. То есть у нас сейчас многие, ну, в принципе, многие политические деятели пытаются как раз таки играть на свободе выбора которые пытаются, якобы пытаются отобрать у народа, и вот пытается как раз создать тему о том, что каждый должен выбрать, вакцинироваться или нет самостоятельно, а вы тут все нас заставляете. Ну, Естественно, это сейчас не происходит, но с населением, с электоратом таким образом работать можно. И подтянуть какую-то аудиторию, якобы которую мы будем защищать, как политическая сила, это тоже возможно. Надежда, ладно, твое мнение, что ты думаешь по этому поводу, насколько, как ты думаешь, действительно вот это может повлиять на текущую, на стартующую, совсем скоро выбранную кампанию? Я поставила первую вакцину только два дня назад, поэтому не опережай события. По поводу вакцинации, ну, послушайте, вчера президент сказал, что это, он против обязаловки вакцинации, поэтому теперь оседлать волну того, что это добровольно… Может абсолютно любой политик, и это очень благодатная и большая волна, сейчас на нее вот так стать и серфить по ней прекрасно, любой может и на этом поднимется. На мой взгляд, здесь проблема другая, что власти сейчас недостаточно понятно, недостаточно грамотно, недостаточно аргументированно разъясняют необходимость вакцинации, поэтому у противников вакцинации сейчас больше козырей в руках. Алексей анатольевич вот вопрос к вам а я его немножко даже усилую потому что проблема вакцинации она в общем-то передана в руки региональных властей и чтобы организовать вот эту привычную кампанию уже нужна политическая воля в свете всего вышесказанного вы как вы полагаете вот именно на рейтинге губернатора единой россии это может отразиться вот именно решение о том что для части людей вакцинация потребуется рано или поздно на достаточно жестких условиях. Ну динамичная жизнь, мне кажется, на первом клубе. Говорили о том, что местная повестка будет доминировать над федеральной. Ну, не то, что доминирует, но, короче, если мы там помним выборы не выборы, а все политические кампании, там, выборы в первой Государственной Думы начала прошлого века, обсуждалось в течение нескольких дум, если не изменять память, обсуждалось несколько вопросов, не теряющих свою актуальность. Обсуждался там бунт э -э польский, обсуждался национальный, национальный вопрос, обсуждался вопрос Босфора Дарданелла, но, правда, уже потом позже. То есть тематика была одна и та же. Сейчас жизнь меняет настолько динамично, что что я думаю, все кандидаты, то есть будут маркеры. Мы говорили тогда, что будут курские маркеры, трамваи, там, генпланы, и они по ним позицию нужно выработать. И позиции партии нужно вырабатывать будет, Потому что здесь понятно, что позицию партии. но ну, нельзя все партии, я не представляю себе там, политическое заявление, там, КПРФ, например, там, о, э, об отношении к вакцинации. То есть если половина там КПРФ уже привилась, вторая половина не привилась, но этот тем вопрос все равно становится политическим, он уже становится там буквально, скажем, повестки. Поэтому я думаю, что для любой партии, ну, во-первых... Скорее всего, это в череде сейчас событий. Нужно будет принимать такие политические разрешения. То есть, знаете, какие же позиции в партии? Голосовать свободно по вопросу или консолидированная точка зрения. Потому что э, все равно на поверку там, любого человека будут спрашивать на встрече, а вы вакцинировались или нет, там, условно говоря. Вы за или против? И здесь человек должен как-то понять, им, либо сказать, я вот не знаю мнение, но я должен, вот, я считаю, что да, или там, нет. Тогда если скажут, а вот твой коллега там, по твоей же партии написал себе в соцсетях, что вакцинация это самочипирование и прочее. Но здесь Будет сложный вопрос, и на него это будет тоже для политических менеджеров это хороший вопрос. Умение сориентироваться так быстро в ситуации во время федеральных выборов – это будет показатель организации системы для всех 14 политических партий, которые там участвуют сейчас активно в процессе. Вот. с точки зрения имиджа власти, имиджа партии, не имиджа партии. Ну, Сложно, ведь это же может отнестись довольно-таки быстро, а непонятно, что будет с ситуацией, ведь тоже выборная ситуация. Мы помним вот сегодня ровно год финала голосования вообще по, по российскому, голосованию поправкам по в Конституцию, по изменению в Конституцию, то мы тоже помним, что вопрос безопасности был ключевой. Вот. Сейчас вопрос безопасности. Мы тоже непонятно в, какой, в сами дни выборов, в каком мы будем ситуации. ситуации. Ну, возвращаясь к вопросу, если значит, будет ли глобальная повестка, будет. Ну вот, например, по поводу партийной позиции. Да, есть позиция партии «Справедливая Россия», которая озвучила, что мы за вакцинацию, но пусть государство нам предоставит обследование. И пусть возьмет на себя обязательства, если с нами что-то потом не так случится. Какие-то страховые гарантии. Разве с этой позицией можно поспорить? Я думаю, что любой человек, который дорожит своим здоровьем, скажет, «Да, мне близка эта позиция». Если это будет абсолютно безопасная вакцина, я готов пойти и вакцинироваться. Другие партии, я не помню, или Справедливая Россия, еще кто-то внес поправки в закон о том, что об ответственности при нарушении вакцинации, последствиях. Все партии могут это сделать. Более того, что я думаю, что и правящая партия может нести массу правок, их распиарить. Дума закончила свою работу. И любые поправки, сейчас внесены, не а другого норматива нет, они все равно будут хорошие, все-таки не... Нереальная история. Это будет декларация о намерениях. Вот. Поэтому здесь на эту тему, скорее всего, сейчас появится. Я думаю, что неоднократно там же обязательно, там не обязательно обязательно на вакцинации. Я думаю, что но тема станет глобальной. Вопрос другой, как ее интерпретировать и как она будет выглядеть. То есть, это будет задача как раз политических менеджеров. Я думаю, что в данном случае, то, что Надежда говорит, справедливо Россия ответила, ну, несколько быстрее выработав эту позицию. Но хотя, с другой стороны, э, лидер партии, э, я говорю, то, что вы говорили, президент, он обозначил, что вакцинация должна быть свободной, но при соблюдении определенными категориями вот этих правил вакцинации э, в соответствии с законом 98 -го года, то, что вчера на прямой линии он и озвучивал, но президент на личном бренде еще пытается да, вытащить да, эту да, историю. Он вчера, озвучил, что и спутник и давайте все-таки вакцинироваться раз десять, я сказал в ходе прямой линии. То есть не обязательно, но давайте вакцинироваться. Ну, по-моему, -по Роман Владимирович будет это делать тоже на личном бренде, именно вот на том кредите доверия, который у него есть, если будут вводиться какие-то ну, жесткие меры. Ну. Я так понимаю, что прививка сделана, там вопрос по ревакцинации. Не, не знаю, там же тоже есть двоякая двойная позиция: что от 6 месяцев во время эпидемии до 12 месяцев в мирное время. Но это, медицинский, честно говоря, мы сейчас столкнемся с обсуждать медицинские нюансы, будет сложнее. Вот то, что политическое да, решение, я, да. Я тоже думаю, что мы слегка увлеклись. Тема, конечно, животрепещущая, касающаяся многих, но, наверное, мы не мы, а вы, коллеги, более или менее ответили на мой вопрос более или менее. А давайте мы ну не то чтобы сменим тему, но мы начали как-то все с негатива. А вот давайте мы идем чуть-чуть на позитив. Скажите, вот ладно, мы чуть-чуть погов... поговорили о... о перспективах черного пиара. Мы поговорили вот о скользкой теме. Скажите, а какая сейчас вот тема может быть на ваш взгляд не скользкая, а вообще вот на что надо давить партиям, политикам, чтобы завоевать симпатии избирателей в настоящее время? Григорий, давайте вы. Как и всегда, нужно просто больше работать с населением и уходить в народ, общаться с ними, делать какие-то добрые дела. Ну, собственно, не, так, но это то, общее слово, можно, можно сказать да. что-то конкретное. Вот, например, давайте сделаем что, чтобы проголосовал вот, 100 тысяч человек за него. Хороший вопрос на данный момент. Мне кажется, у нас сейчас много достаточно таких жестких проблем, с которыми мы по факту пытаемся справиться. Может быть, что-то сделать действительно на опережение. Вот тема с газификации у нас на самом деле достаточно хорошая и симпатичная. Если она будет реализована реально, по-настоящему, то многие многие представители сельских территорий будут крайне положительно настроены по отношению к кандидатам. Но главное, чтобы это все было успешно сделано. Слушай, ну я не знаю, что нужно сделать, потому что у нас очень злые люди. В принципе, мы посмотрим комментарии к любому позитивному посту того же губернатора, и там все равно будет 60% негатива, чтобы он не сделал. Вот. Поэтому я, наверное, возьму просто успешные кейсы, да, которые есть в последнее время, ну, которые, на мой взгляд, успешные. Это банально просто смотреть, что сейчас рванет, и работать на опережение. Тема генплана. Генплан. Какие партии первые подключились к этой теме? КПРФ работала на месте, ЛДПР работала на месте, все. Они разогрели повестку, они туда приехали, они подкачали народ, все, это их тема. Люди запомнят, запомнят. То, что власть потом уже тушила, встречалась с этими людьми, да, круто. Классно, что потушили, классно, что отработали, но кто первый был на этой точке? Оппозиционные партии. Но, с другой стороны, это вот такой, такой, знаешь, политический цинизм, то бишь главное зажечь огонь, неважно, пусть хрен с ним все сгорит. Пусть Я черт так... с ним все сгорит, но тем не менее мы, мы, мы, мы, на, мы на горе всем бружуям мировой пожар раздоим. А тут несчастная Единая Россия и несчастный губернатор приходят и тушат то, что подпалили, скажем так, недоброжеватели. Это все-таки как-то как цинично. Я нет? согласна, что это цинично, но, к сожалению, к сожалению, это работает. Пожар получается такой яркий и высокий, и тех, кто его создал, достаточно хорошо видно. Просто мы Доходим. потом смотрим хэштеги, да, там, спасибо там, Максиму Немировскому, спасибо Владимиру Федорову, спасибо Таману, ребят, что были с нами, что мы победили, мы отстояли лес. Хотя, может быть, его даже никто еще не собирался сносить, но эти люди уже будут позиционироваться, как те, кто успел отстоять лес на КЗДЗ. И они потом припомнят это на выборах. Как может Единая Россия взять на вооружение вот такой же прием? И только разжигать пожар, там, я не знаю, КПРФ хочет, там, я не знаю что, но что-то она на, наверняка нехорошее хочет там, сни, снести дом или там, выступает за того, чтобы не делать сквер, или, опять же, свободая вакцинация. Слушайте, ну первый момент. А, ну, мы ж, в какой-то степени, ситуация с Генпланом, ну, она разжигается, вот говорят, она разожглась моментально, то есть не ну, условно говоря, ты завтра может разжечься, ситуация более, ну, более спокойная. Эта ситуация была смоделирована по классическим законам развития там, пропаганды. Ну, условно говоря, там, когда представитель КПРФ выгнан из Думы там, с ребенком, ну, понятно, что это картина такая, любой журналист эту картинку захватит, хотя, ну, это понятно, что здесь и вывод, и нарушение, ну, и ситуация, не разобравшись, ну, там, дети, слезы, это всегда будет вызывать ну, такой момент все-таки манипулятивный. Мы же понимаем, что здесь с точки зрения законодательства, с точки зрения процедур. Это было еще такое приближение плана-плана, еще каких-то там моментов. То, что дискутировать надо, и то, что про открытость должна быть, и возможность этих площадок. Вошли. Вот смотрите, мы сейчас замечаем, даже, кстати, в регионе, ну, как-то все это более-менее... После, неск... ну, после долгого времени, когда это не дискутировалось, но перед выборами, возникла ваша площадка, возникла площадка там еще дискуссионного клуба, возникают другие площадки. Где-то спорт переходит в интернет, но более цивилизованно. СМИ выступают инициаторами и участвуют ну, и в обсуждениях, там, ну и то, что там проповедуют губернаторы, внедряют в жизнь активное обсуждение с обратной связью. Вот на этих площадках там, лучше, скажем так, всегда стол переговоров, чем, там, условно говоря, любое уличное действие. Это второй момент. Третий момент, то, что касается повестки, повестки ее формирования и ее как бы, обсуждения, или что партии взять положительного или негативного. Кстати, любая партия все равно декларирует, ну то есть условно, те игроки основные, которые сегодня есть, их позиции, их позиции, они в принципе понятны. То есть мы понимаем, что ЛДПР одна повестка, у коммунистов такая повестка, у СССР такая повестка, у Единой России такая повестка. Каждый раз предлагая программу. Вот что сегодня делают, условно говоря, там, Единая Россия там, после съезда? Она приглашает людей там, принять участие в программе. То есть программу пишем вместе, такое соуправление. Что предлагает сделать КПРФ? КПРФ предлагает, то есть моменты связаны там, ну, с некими такими э, денационализациями, ну, то есть момент национализации, точнее, наоборот. У э, СР вырабатывает свою повестку, УДПР как бы, предлагает, поня понятно, более такой, ядерную, электоральную повестку. Теперь вопрос, что в какие-то программы выйдет, в какие-то конкретный конкретные лозунги, какие-то конкретные предложения. То, что касается Курска, мы еще раз возвращаемся, что все равно отношения в рамках этой компании нужно будет не только федеральную повестку говорить, но и говорить про региональные вещи. То есть ссылаться только на московские, на федеральные лозунги будет сложно. Нужно будет говорить вполне конкретные курские привязки к этими вещами. Еще один момент, то, что вы говорили, что станет объединяющей целью. Я думаю, что одной из таких мотивов станет все-таки волонтерство и вот это связанная тема с... Вот с обратной связью и может быть уже вот такие ну, человеческие отношения, волонтерские проекты будут даже более оцениваться высоко, чем политические заявления. На самом деле, Надежда, вот у нас, я понимаю, что ты впервые в нашем дискуссионном клубе, я не, не знаю, смотрела ли предыдущие выпуски или нет, но есть нечто вроде традиции, когда, из, когда гости задают вопросы друг другу, у тебя наверняка есть что спросить у наших гостей, а вот давай я передам слово тебе именно по поводу политики выборов агитации всего всего всего что с этим связано ладно я спрошу совершенно импровизационно как вы считаете что нужно сейчас делать в выборной кампании чтобы действительно вернуть интерес людей к выборам потому что как бы ни старались наши кандидаты как бы они не вбухивали деньги в своей предвыборной кампании все равно интерес к выборам у населения минимален. Ну, кто уже сделал, вот мы вспоминаем листовки на самом деле, Нет, это слушай, не единственный путь. Слушай, ну это же это ж не негатив, это же не реклама а «за». Во-первых, это самое? нужно искренне хотеть то, чего декларируется. Потому что когда ну, наступает, бывает номер, то есть кандидат идет, но не участвует в компании, там, или, условно говоря, надеется на какой-то сверхресурс, либо надеется на то, что вот я сегодня-сегодня нет-нет-нет-нет, нет, а вот завтра я да-да-да. Ну, так не работает. На мой взгляд, особенно в конкурентных компаниях, то есть ну, человек, чтобы появился интерес к выборам, первый момент, это все-таки должно быть горячее желание поучаствовать в выборах. Ну, то есть человек должен хотите и все это. Второй момент, ну здесь я бы сказал, это процесс долгий и он, наверное, относится к культуре всех партий. А за последние несколько лет, ну не появился тот интерес, может быть, большой со стороны там, ну, поколения другого, еще что-то, в Курске-то по результатам праймериза, ну, например, «Единой России», даже по спискам других партий, да, есть обновления. Но ведь в некоторых регионах мы видим списки, которые, там, ну, условно говоря, были в Орле, там Список очень сильно напоминает списки там, десятилетней давности. Как бы, ну, повтор идет. И, соответственно, старые люди не вызывают нового интереса. Здесь новые люди, не партия, а новые люди или новые участники процесса, они вызывают, привлекают какой-то интерес дополнительный. Третий момент – это все-таки умение разговаривать и умение разговаривать ну, на новом языке. Ну, новая искренность называют вот на федеральном уровне. Там. Или это умение новых коммуникаций. То есть прийти и, условно говоря, там, сделать что-то в соцсетях уметь общаться, не обязательно соцсети, но умение общаться и умение там, сокращать барьеры. То есть у нас из вертикально интегрированных компаний, то есть что раньше было вертикально, где-то наверху пирамиды находится кандидат, дальше у кандидата находится административный ряд, то есть начальники, руководитель компании, заместитель. То есть это такое, во время компании неплохой в регионе штаб кандидата становится такой крупной, крупным работодателем, потому что на три месяца штаб кандидата, даже если 200-300 тысяч агитаторов работают в сети, это неплохое предприятие, причем уже немалое даже по курским меркам. А дальше существует, и, то есть большая иерархия существует. Сейчас иерархии этой нет. сумно говоря, кандидат всегда напрямую, кандидат всегда коммуницирует, кандидат всегда общаться должен понимать, что а, у него нету вот этой прослойки, нету а, свиты, которые приходят на встречи. Посмотрим фотографии, почему-то, например, Идеально успешный губернатор – это всегда один на один. Вспомним компанию 2019 года, Роман Старовой всегда на один на один с избирателем, приходит, общается любой коллектив, в любую точку, в, в, в, даже, может быть, заранее э, к, там, негативно настроенную аудитории. Приходит, общается, сумеет доказывать свою позицию. Что мы вспоминаем, может быть, там, из более ранней истории? Там, ну, 40 человек, 20 машин, там, записи участников встречи. Этого сейчас нет. Вот сейчас это не работает. Сейчас работает прямой, напрямую контакты. Поэтому те, кто это освоит, технологии, те, кто сможет так общаться, это будет плюсы и те, кто смогут сработать в компании. В общем, если, если резюмировать, то это, наверное, обновление, креатив и, стремление, и необходимость работать напрямую с избирателем. Наверное, получается вот так. Григорий, ваше мнение, пожалуйста в принципе, соглашусь с Константином Анатольевичем, сейчас действительно вызывает интерес какие-то новые необходимые форматы, здорово, когда выходят и новые политические игроки на сцену, у нас это в этом периоде будет действительно ярко, интересно, когда старые политические игроки позиционируют себя от других политических партий, переходят куда-то или выдвигаются самодвиженцами, грустно, конечно, когда говорят о некоторых деменциях, но такое тоже случается. Ярко, безусловно. И вот уже хочется посмотреть, а что будет дальше, а как это все дальше будет развиваться. То есть интерес определенного населения возникает, конечно. Ну и, безусловно, нужно быть ближе к народу, к населению, общаться с ними, понимать их. И что некоторые кандидаты мне тоже очень нравятся, схватывать на лету все самые даже негативные тренды. То есть, когда кандидат успевает переключаться до того, как на ситуацию отреагирует там, официальная власть, до того, как отреагируют конкуренты, когда вот он заходит на волну, с ним становится, конечно, интересно работать и интересно за ним смотреть. И вот то, как он позиционирует себя в дальнейшем, будет интересно наблюдать и самому населению. То есть, есть вариант, что они придут за ними и пригласывают. Я понял, коллеги, а давайте, вот, может быть, по, по, поиграем в Вангу. Небольшой прогноз. На ваш взгляд, вот заявки уже некоторые были. Все-таки, насколько будет компания грязная, чистая, вот предстоящая, стартующая, выборная. Заявка, а, была она грязь, которая не очень сработала, но, тем не менее, не знаю, захочется кому-то повториться, не захочется. Короче, ваш прогноз по поводу чистоты, по поводу и возможности последующих обвинений конкурентов в нечистоплотности. Надежда, наверное, тебе. Слушай, ну вот эта заявка на грязь, как ты выразился, она скорее была внезапной, ее никто не ожидал, причем примечательно, что она была внутри одной партии, да, что вообще никто не ожидал. Я думаю, что на предстоящих выборах, если и будут какие-то конфликты, да, с применением черных технологий, я думаю, что локально они какие-то будут, но будут ли они настолько яркие, как мы видели на праймерис, да, думаю, что маловероятно. По крайней мере, ну вот я пока не вижу предпосылок к этому. Григорий, ваше мнение и не забываем, что все-таки партии достаточно много, в них есть амбициозные люди, есть амбициозные люди, которые около партии, но при этом амбиции их просто придавливают к земле, не будем называть имен. Ну нет, я думаю, что выборы пройдут достаточно хорошо, спокойно, легитимно, но конкуренция будет острая. И причем возможно, что подогревать ее будут даже те игроки, которые непосредственно в политической борьбе участвовать не будут, но будут стремиться заработать себе определенные репутационные очки на выбранной тематике. То есть они определенно они будут раскачивать выбранную лодку, определенно будут закидывать новые инфоповоды, развивать свою репутацию. И в дальнейшем, надеюсь, получить политические очки. Здесь дело в том, что не обязательно даже поливать конкурентов грязью. Просто мы сейчас имеем достаточно низкий рейтинг партии власти, и конкурирующим партиям просто нужно ярко о себе заявить. То есть не обязательно даже играть против своего конкурента, достаточно ярко играть на повестку и на самого себя. Вот увидим ли мы это, посмотрим. Спасибо, ну, кому как не вам говорить о том, увидим ли мы это? Вот. Ну, во-первых... А... Надежда порождает некие тоже информационные волнения, говоря о низких рейтингах партии власти. Но сегодня низкие рейтинги партии власти, могу сказать как директор Центра который развития. Не, они не в этом. Они рейтинг партии власти вместе, больше, чем рейтинг всех партий, но ну, имею в Единой России, рейтинг Единой России вот в Курске сегодня где-то около 42%. Вот, рейтинг всех парламентских партий и по других партий, они все вместе составляют где-то 30 с копейками, и вот пожалуй 28-30% это как раз э, неопределившие, либо четко не участники такие а антиэлекторальщики которые в выборах не участвуют вот я не могу сказать что там сильно растет не сильно растет все что относительно и показывает все обычно бюллетени протокол избирательный но э, вопрос другой что за время компании в чем наверное, курс ну, может быть даже по россии не сильно вот за счет вот этого волонтерского проекта за счет э, волонтерского центра единая россия сумела ну, повестку самую важную кстати ощупать мы сейчас говорим там про генплан ну да разные вопросы, но условно говоря, борьбу с пандемии и помощь волонтерам Единая Россия нащупала, это нельзя отрицать она сдала центр и она во время всей повестки, когда новые партии не понимали, что делать даже в электронном формате Единая Россия все это сохранила и более того, за счет этого не потеряла хотя там, понятно, времена сложные все-таки будет грязь или нет? Теперь я вначале по социологии про рейтинги, потом второй момент в чем сейчас, может уже сегодня, там 1 июля и мы констатируем, что на самом деле Курская компания я сейчас говорю про одномандатные круга Формирование списков, ну мы знаем, например, там, что Николай Николаевич Иванова огромная группа, она включает в себя несколько субъектов, я имею в виду, в рамках Госдумы сейчас говорим. И она такая... То есть практика формирования федеральных списков, это особая практика, она относится как бы, там, к прерогатива съезда партии. Мы сейчас говорим про одномандатные округа, и мы сейчас видим, что фактически во всех округах у нас присутствуют местные игроки, за исключением 109-го округа, где справедливая Россия выставила ну, абсолютно неизвестного э, кандидата. И в остальных, в остальных округах мы видим фактически там, ну, новых... Э, ну, курские лица, курских представителей. Что мы видим, наверное, еще по кадровому составу тех кандидатов и тех партий, которые уже обозначили своих, либо уже юридически, то есть через съезд, либо декларативно, мы видим существенное обновление. То есть мы видим там, условно говоря, во-первых, женщин намного больше теперь участвуют в политическом процессе. Вот то, чего раньше, если там вспоминаем, 2011-2016 год, если не память, там 3 или 4 девушки, или 4 женщины участвовали как-то в процессе, и политическом. Сегодня женский фактор уж точно в Курске э, адапти... А некоторые партии выдвинули, например, партия пенсионеров, партия Единой России, только женщины на одном адапте, как Госдума. Феминизм пришел, дело за Не феминизм, наоборот, это самое... Не, не, давайте без этого. Вот, наоборот, то, что сильное представительство. Мы видим, например, сейчас участие здесь, что ну, большинство парламентских партий будут обозначаться, но вот акценты, например, некоторые родины там не выдвинули кандидатов, все другие партии не выдвинули кандидатов по, по Госдумовским округам. А какой новый элемент с точки зрения областной думы? Но это понятно, лидеры в списке. И мы здесь видим, что э, лидер отделения э, «Единой России», губернатор, ну, ожидаемо возглавит список и на Госдуму, и на областную думу. Мы видим все-таки, что э, лидер всей партии, ЛДПР возглавил список ЛДПР, это в курсе, но это придаст. Вот вы спрашивали про ажиотаж, ну, при присутствии Владимира Вольфовича в списке ЛДПР, я думаю, что это уже интересный ажиотаж вокруг компании. Вот. Теперь то, что касается, что может еще привлечь, что может быть, будет ли конфликтная ситуация или нет, смотрите, здесь в чем еще есть особенность политического движения. А есть, вот мы называем, вот черным пиаром мы называем весь негатив. Я бы, честно говоря, по-другому называл бы, черный пиар это то, что не имеет автора. То, что либо выходит на непонятных ресурсах, либо, условно говоря, выходит там, ну, иногда в СМИ вообще с надписью на правах рекламы, либо выходит как некая редакционная статья, в которой нету даже автора. Вот это черный пиар. А листовки, развешенные по городу, да, это черный пиар. Но когда позиция столкновения интересов, то есть, условно говоря, когда один кандидат против другого кандидата в очень резкой форме, но выступает все-таки один на один, это некий дебаты. Другой вопрос, здесь уже уровень этичности. То есть когда там э, какая перебранка идет, это уже уровень допуска и уровень политической культуры одного из кандидатов. То есть если он даже резко, ну, на выборах не может быть, э, уважаемый, преклоняя перед вами колено, хочу сообщить вам, что не согласен с пунктом номер 5 вашей программы. Обычно говорится так, ваш пункт 5 программы доведет страну до кризиса. Вот это политическая борьба. А преклонение и поклоны это все-таки некий придворные политессы. Поэтому вот эти столкновения будут, но я думаю, что эти столкновения будут иметь, свои, э, ну, будут иметь авторские очертания. То есть один кандидат будет отставить свою и будет, ну, условно говоря, противостоять другому кандидату. И вот уже право избирателя увидеть, там, отделить ажиотаж от реальной практики. И второй момент – это все-таки поверить, не поверить вот в какие-то потаенные формы или там, непонятные манипулятивные практики. Конечно, ты включила микрофон, потому какую-то шпильку, спасибо, Очень хочу просто не добавить. Можем, не дать возможность такую. Спасибо. По поводу рейтингов 42% Единой России, на мой взгляд, не отрицая волонтерские достижения, действительно сделано многое в этом плане в пандемию, но рейтинг 42% Единой России, если он действительно такого есть, это заслуга не только Единой России, а совершенно мертвых в Курской области оппозиционных партий. Потому что с чем партии подошли к выборам? Справедливая Россия, которой фактически нет, и которой сейчас нужно с нуля просто выстроить, после обекта Четверякова, нужно с нуля выстроить и как-то, хоть какого-то избирателя, просто завоевать его доверие. КПРФ, как заметил у нас Максим Васильев и сегодня мы об этом уже говорили, впала в деменцию, причем довольно давно. И то, что ребята сейчас пытаются как-то расшевелиться, вот у них там появились новые лица. Ребята, а вы что делали-то в Думе в прошлый созыв? Вы почему же только к выборам-то этим начали заниматься? Поздно. Есть ЛДПР, да, и Федоров, который ярок у нас, ну, все пожизненно, ярок он, но от него усталость, то есть люди устали от Федорова постоянного. И вот они с этим подошли багажом к выборам. Им нужно вот с этим бороться, а уже не с своими противниками из Единой России. Единая Россия, конечно, на этом фоне даже молодцы, они они на этом фоне даже неплохо смотрятся на фоне отдельных кандидатов. Там безвестные и справедливая Россия, да, по 109 округу просто люди придут на выборы и скажут, а Александр Воробьев это кто? Воробьев в списке, они его не увидят, а вот этого, но другой тоже неизвестный. Да, да, ну то есть просто кто этот естественно, нет ни одного довода за него галочку поставить. Конечно, здесь у Единой России все бонусы на руках. Ну, это же не проблема единой России. Это, нет, я говорю про то, что здесь момент такой, что э, и такие. Но ну, ситуации в регионах разные. Вы знаете, чем делать. В Курске вот такая политическая культура сложилась. Где-то, например, там, э, если не изменять память, в Орле справедливо Россия имеет долгую историю. Там, наоборот, более менее активная ЛДПР. Там где-то есть регионы, где новые партии активно бьют. Ведь партия пенсионеров, если не изменять память, на прошлом, в прошлом политическом сезоне из 20 компаний прошла в парламенты в 14 или в 15. Не обладая ни ресурсом особым, но просто за счет бренда и за счет, может быть, ожидания новых партий. Ведь ожидания партий все равно есть, новых там, или новых перезагрузки партий. Они есть, люди хотят обновления. Но вот э, те партии, которые, там, условно говоря, решают проблему обновлений, там Единая Россия, но в нашем случае, в Курском случае, это Справедливая Россия, тоже обновление. Другое дело, вовремя или не вовремя, и не заложится ли большая ошибка, что это слишком ну, впритык к выборам, и времени на пром, потому что ну, баннерная, активная баннерная реклама это хорошо, но это, это не месседж. Это фоновая, то есть напоминалка о себе. Ну, это тоже нужно, но это нету месседжа. И вот, ну, вот такие моменты есть. Понятно. Спасибо, коллеги. Наверное, надо потихоньку завершаться, чтобы просто хотя бы не потерять динамизм нашей программы. Итак, резюмирую. Мы говорили о, о влиянии скандалов на выборную поддержку, о перспективах партии. Какое может быть резюме? Политические скандалы, видимо, влияют, но не так, как раньше. Грязи будет не очень много. Единая Россия сильна, но во многом сильна за счет того, что оппонент. оппоненты. Но это не вина Единой России, это вина оппонентов. Впрочем, с этими оппонентами наверняка мы еще поговорим в наших следующих программах. А пока спасибо большое. Вы смотрели дискуссионный клуб Курской правды. Оставайтесь с нами, будет интересно.